Сейчас идет встреча с руководством Центробанка. Мы задали 26 вопросов, на которые получили письменный ответ. Одновременно банк представил свои 22 неотложные меры, а мы еще раз его ознакомили с нашей программой 20 экстренных мер для того, чтобы остановить кризис и возродить страну. На этой неделе «В правде Советской России» на нашем сайте Будет опубликован материал программы «Победы», которая обобщает весь столетний опыт навстречу юбилею СССР той уникальной практики, которую наша страна под руководством коммунистов реализовывала и добилась выдающихся побед. Нам удалось обобщить эту уникальную практику. Она отражена и в книге «Кристалл роста», по которой я предложил Володину провести здесь официальные слушания. Этот материал выручен был и правительству в ходе его отчета и встречи. Надеюсь, что все-таки они отреагируют. Я на этом настаиваю прежде всего потому, что советская страна развивалась в чрезвычайных условиях. Санкции были те, которые не виданы сегодня ни для Путина, ни для Мишустина. Нас американцы признали только в 1933 году. Но начиная с 1927 года крупнейшие фирмы Америки участвовали в строительстве лучших заводов. Форд построил нам ведущие заводы по производству машин и тракторов. Немецкие фирмы участвовали в станкостроении. Коммунисту Сталину и партии большевиков – Помогала вся весь зарубеж, вся Европа и Америка. Они считали, что это выгодным, хотя по-прежнему пытались наложить санкции и придушить нас. Это большой пример для Путина, и для Мишустина в нынешних условиях, когда обложили страну со всех сторон, нарушили всю логистику и все делают для того, чтобы остановить нашу финансовую систему. Мы настаиваем на реализации наших программ потому что они позволят стране выбраться из тяжелого системного кризиса. Прежде всего, надо максимально концентрировать ресурсы. Мы настаиваем на немедленном принятии закона о национализации минерально сырьевой базы и стратегических отраслей. Без концентрации в руках государства этих ресурсов выйти из кризиса невозможно. Мы еще раз предполагаем... И предлагаем, что народные предприятия – это лучшая форма, которая создана в нашей стране после дефолта, в которую укладывал свои финансовые ресурсы, ресурсы правительства Примакова и Маслюкова. И мы показали на примере ведущих предприятий, будь то совхоз Ленина, Усолье-Сибирской или Казанковский, знаменитый Звениговский, что это лучшее, что есть на сегодня. К сожалению, мы пока не получили ни от администрации президента, ни от прокуратуры официальный ответ на наш запрос. Эти предприятия продолжают третироваться правоохранительными органами и рейдерами, особенно Московской области, который, похоже, крышует губернатор Воробьев вместе со своей компашкой. Я надеюсь, что мы в ближайшие дни получим официальный ответ. Но я обратил особое внимание связи проведения этой военно-политической операции и борьбой с нацизмом и фашизмом в выступление Путина на предмет пятой колонны. В стране есть не только пятая и шестая колонна. Пятая уже или предала, или сбежала. Я посмотрел недавно список всех министров и вице-премьеров, и просто ахнул. За последнее время сбежало пять вице-премьеров которые продавали оптом и в розницу в страну под диктовку американского стареушника. Им надо было бежать не на Запад и в Стамбул, а бежать немедленно в Магадан, там еще есть что чистить и что убирать, собственно говоря. Сбежали те, кто выступали в роли главных экономических советников президента, и здесь нас учили постоянно. Сбежал предыдущий Пехтин, руководитель партии власти, который обустроил свое гнездость с океаном. Бежал министр иностранных дел, который учил на правде и выступал на стороне американщины. И все делал для того, чтобы угробить наше образование. Еще здесь, в стране, сидят в руководящих кабинетах те, кто, собственно говоря, уродовал наше народное образование и нашу науку. Лучшая русско-советская школа была предана, и в нее насовали то что, собственно говоря, губит душу и нормальное воспитание в нашей державе. Я поразился, даже сбежал тот, кто строил железные дороги, кто э, заявлял о том, что у нас православная вера главная, и все дальше по списку. На мой взгляд, президенту надо сегодня в нынешних условиях сделать еще один шаг. Если вы официально заявили о том, что это пятая колонна, чужда нашей стране, и она себя чувствует хорошо там. Давайте проведем слушание на эту тему и официально примем решение, что никто, кто имеет собственно за кордоном, не может занимать руководящие посты. Потом не побегут, будет все в порядке. Давайте поставим точку приватизации по Чубайсу. Материалы лежат в Государственной Думе. В свое время счетная палата разобралась в этом. Давайте подведем итоги и скажем, что больше никогда не будет твориться таких безобразий, которые показывает Михалков в своем бесогоне. А фактор «Титаника», последний бесогон Михалкова, мне думается, надо здесь показать в этом зале, сесть вместе всем фракциям и обсудить. Он там поименно показывает всю эту публику которая сегодня лжет, врет, унижает, разворовывала, которая растаскивала страну, которая уничтожала лучшие ценности. Но мне кажется, самым главным примером это будет проведение очередных трех праздников. Первый главный праздник, народный, это будет день рождения Владимира Ильича Ленина. Приглашаем 22 -го 1 в 1 часов, многотысячная колонна наша будет залагать цветы, к основателю советского государства. И я надеюсь, что в этот раз президент отдаст свое указание, чтобы больше никогда мавзолей не загораживали деревянным фанерным забором, не отгораживали Красную площадь, нашу победоносную армию и тех, кто сражает сегодня с фашизмом, от тех командиров, которые сражались с фашизмом и победили его. Там за мавзолеем похоронено 32 маршала и генерала во главе Жуков, все 10 командующих фронтов. Не будет отгораживаться от гениального подвига нашего космонавта Юрия Гагарина, который вместе с товарищами там же похоронен. Не будет отгораживаться от великой советской науки, от Келдыша, Королева, Курчатова, которые создали ракетно-ядерный паритет. Это позорище больше никогда не появится на Красной площади, потому что оно и ее отделило пополам. Те, кто сидят на трибуне слева, не видят ни величный памятник тем, кто освободил от ляхов нашу столицу, не видят собор Василия Блаженного. Это чудо не только православия, но и архитектуры. А те, кто с той стороны, не видят исторических музей и как Красное Знамя Победы стартует в ходе этого легендарного парада. Мы считаем, что это решение принципиально. И сегодня 58 организаций Леопатриотического фронта официально обратятся к президенту, министру обороны, Совету безопасности, чтобы это позорище больше никогда не повторялось на Красной площади, тем более в день нашей Великой Победы. Вся мерзость нацистская вылезла наружу. Сегодня мы на Украине решаем главную задачу – задачу, будет ли снова Европа нацистской или не будет. Поэтому пожелаем нашим солдатам, офицерам, всем, кто мужественно и храбро сражается против бандеровщины и нацизма, новых успехов и побед. Но они должны увидеть образ этой старушки, бабушки, которая подняла красный флаг и вышла навстречу, надеясь, что ей принесли подарки. А когда бандеровцы подарили, дали ей кулек с продуктами и стали топтать красный флаг, бабушка бросила им их гостинцы и сказали, отдайте мой красный флаг, под ним я чувствовал себя человеком свободным, независимым и достойным. Вот этот флаг сегодня должен вдохновлять нас всех к новым победам. Вот такие примеры должны вдохновлять наших ребят, на освобождение русского мира от того натовского нашествия и американщины, которые обрушились на нас. Это вопрос нашего исторического выживания. Еще одна проблема решается на просторах братской Украины. Будет ли мир однополярным, по-прежнему американщина будет нам диктовать и брать за горло, скупать и организовывать тут очередную пятую колонну. Или мы освободимся от этой коросты. От этого нашествия, от этой чубасятины, от этого варья, мерзавцев, негодяев, которые душат и народные предприятия, которые уничтожают нашу школу и науку, которые разворовывают наши национальные богатства. Программа «20 шагов достойной жизни», которую мы предложили, реально может быть реализована. Я надеюсь, что сегодня и руководство Центрального банка, встречаясь с фракцией, услышит наши предложения. Спасибо.